мечтает. Дня без вас пробыть не может. Так влюблен так влюблен просто без ума. Да, Эдвин любит меня, я знаю. Любит, но уехать не простившись с ним. Деточка, ничего вы не понимаете. И ты ещё смеёшься. Эдвин назначен в караул. Он не приедет, понимаешь? Он не может приехать. Что вы, деточка? Какой тут караул? Примчиться! Сквозь огонь и воду проскочит, а примчится. И обнимет, и поцелует, крепко-накрепко. сквозь огонь и воду. Это похоже на Эдвин. Эдвин, милый. Но ведь не может же он не приехать. Не пожелать мне счастливого пути. Приедет. А что сказали карты? Приедет. Все варьете было бы пусто. Ирония судьбы. Ай, Бонни, тебе не кричу философ. Какая актриса, какой голос? А кто ее нашел? Кто ее открыл? Кто открыл этот талант? Ты, ты, Бой. Ты открыл эту звезду, эту планету. Ты ее верный рыцарь и ты ей покровительствуешь. Совершенно бескорыстно. Да. Я ее друг а больше да. ничего. Здоровья, Сильвы. Курите. А работать я за вас буду. Скорей, скорее, скорей де Жанейро. Господин Перри, ваша, ваша сигара, как всегда. А, Эдвин! наконец -то. Добрый вечер. Добрый вечер. Нам необходимо поговорить серьезно. Ты болен. Надо позвать врача. Что за чушь? Я здоров. Здоров? А предлагаешь говорить серьезно. Это не твой стиль, Мне не до шуток, Ферри. Мой отец на старости лет сошел с ума. Это у тебя наследство. Довольно, Бонни. Отец бомбардирует меня телеграммами. Полюбуйтесь. Тот телеграмм в день. Твой роман с этой певичкой компрометирует славное имя князи Липтерволякю. Требую немедленного возвращения домой. В противном случае будешь возвращен силой. Любящий папочку. папочка. Папочка? Папуля? В случае действительно противный. Понял. Твой любящий папочка может успокоиться. Сильва сегодня уезжает в Америку, и блудный сын вернется. Ни до что. Я не расстанусь с Сильвой, И она никуда не поедет. Тебе действительно жар. Ты плохо знаешь, Сильву. Она скромная девушка. И если ты не можешь на ней жениться, лучше забудь ее адрес. Да, Понял. А ты... на брак с артистской варьете твой поле никогда не согласится. Войдите. Вы опоздали на мой прощальный спектакль. Вы все-таки уезжаете. Да, так лучше. Для меня и для вас. Вы никуда не поедете. Я не могу расстаться с вами. Это увлечение. Оно скоро пройдет. Ты встретите другую и забудете свою силу. Сильва, неужели ты не видишь, что я люблю тебя? Нет, нет. Я должна уехать. Сильва, тебя люблю. Со мной останься здесь, мою. Можно часто увлекаться, Можно спеть огонь. Как же мне с тобой расстаться, Как я снова жить начну. И ждет меня далекой край, вспоминай, как я тебя любила, навсегда прощай, прощай. Как больно счастье потерял. ты мне она, судьбой. Много, друг мой. Ой, женщин, много есть на судьбой мода, вот, приведи к могиле, приведи к нему, приведи известны наши дела? Еще еще не подумать. и невеста. Это была шутка. Такими вещами не шутят. Нам необходимо ехать. Я и обязан подчиняться приказу. Дядя Ронс, я прошу тебя, полчаса, только полчаса. Ну, хорошо, только полчаса. Ронс, с ужинаем вместе? Кто ужинает, да, а кто и уезжает. Понятно. Нет, не все еще понятно. Любимого ребеночка увозят к любимому папочке. К папуле. Не к Папуле? А в пол? Куда и вам советую являться почаще госпиталь Корнет? Вы совершенно забросили свой эскадрон? Слушай, гостей Ротмис. Хочешь конфетку? Шалопай. Почему же ты решил Эдвин Эдвина сегодня? Полюбусь. Третий звонок, прошу на стену. Боже мой, даже мой эскадрон! Всем привет! Люблю балет, он мне всего милей Вам конфет, а вам букет волшебницы моей Опоздал, а спешу я в зал кричать вам Браво, Виз! Вы прелестны, браво, Виз! Хоть во всех влюбись, видно, я таким рожден Чтоб всегда влюблен Я от Люблю, но вот и к другим меня влечет. Без женщин жить нельзя на свете нет. Наши звезды, как сказал поэт, без нежных пуст, без милых глаз. Мой вечер пуст, мой день порасс. Без женщин жить нельзя на свете нет. Вы, наши звезды, как сказал поэт, Вам всем я буду верен, всех нас любить наверен, да всех, как всегда, Говорили, что ты будешь княгиней. Говорили? говорили, говорили, говорили, говорили, говорили, говорили. Я ничего не понимаю. Мне сказали, что Сильва не едет. Сильва остается. Что? Так пожелал ее муж, князь Сильбин Валапюк? Это невозможно. У есть невеста, и даже назначен день свадьбы. Ты лжешь! Пожалуйста, полюбуйтесь. Князь и княгиня Ликтор объявляют о помолвке их сына Эдвина. Мадемуазель Сень. У Эдвина невеста. И даже назначен день свадьбы. Но ведь сейчас ее выход. Сильва. Успокойся. Зачем тебе Эдвин? В детском обществе проместал. Поместал. Что такое? Сильва, дорогая, тебе нужен успех, аплодисменты у вас. Ты актриса, ты рождена для сцены. Потом ты не знаешь его семью, тебе будет очень трудно с ними. Сильва, будь умницей. Тяжелая штука. Ты на меня не сердишься? Хочешь? Князь и княгиня Литар Балапик имеет честь. Бедная сила. Прощай, тетя да. Родная Сарю Дажеда. Господин Ферри. Сильва Данаша. Печально. Очень печально. Ваша сигара. Как всегда. Благодарю. Радости, счастья. Не забывай меня, А разве я могу тебя забыть? Не могу. Что случилось? Сильва, ты на меня не сердишься? Нас ждут на вокзале. Торжественные проводы, цветы, шампанское, фи... фисташки. Стефа, я не поеду. Поедем домой, детка, в Колье болото. Сестра, я отдохну душой, забудусь. Куда-куда? Кожа болото, это курорт? Ну, как Эдвин, как Стасик. Наши птенчики уже нежно воркуют. Эдвин не отходит от Стаси. Он быстро утешится и забудет эту шансонетку. А, мой департамент имеет другие связи. Наш Эдвин настоящий воляпюк. Он не глуп, он быстро утешится. Это я прекрасно знаю по себе. Не правда ли? Кармен, Кто в ту? Да нет, ничего. А -а -а -а. <смех> Эдвин, ты со мной не откровень. Почему ты так думаешь? Ты со мной обращаешься как с девчонкой. А я давно все знаю. Ты злишься, что твоя Сильва уехала в Америку. Ты хорошо знаешь театральные дела. Да? Хорошо. Даже очень хорошо. Ты послал ей тысячи телеграмм, но ни на одно не получил ответа. Так тебе и Яна. Что, мой друг? Яна. Ильяна, пожалуйста, просвети и подслушай, о чем воркуют наши голубки. Не учи меня, Леополь. Ты по себе можешь судить, каких успехов я достигла в искусстве? подслушивать. Да, это искусство мне хорошо известно. Эдвин, скоро день нашей свадьбы и же пригласительные билеты. Смотри, как красиво. Два нежных голубка. Не отстать, это невозможно. Необходимо отложить. Ах, вот как? Тогда и я не соглашусь выйти за тебя замуж. Пока не кончилось то, другое. Оно уже кончилось. Совсем? Всем. Ну, тогда я пойду скажу, что наша свадьба состоится. Нет, Стасе, это невозможно. Но ну, я тебя не понимаю, Эдвин. Видишь ли, я не имею права, я должен дождаться одного известия. Какого известия? Это секрет. Секрет? Это невероятно. Из свадьбы ничего не выйдет. Как? У него секрет. Секрет? О, Леопольд, я, кажется, догадываюсь. Юлиана, мне кажется, я тоже догадываюсь. У него ребенок. Какой ужас! Успокойся, Лео, мы отдадим его в деревню к кормилице. Никуда мы черт черту его не отдадим. Но это будет один из воля -пюков. Одна половина – да, но другая – ерунда. И вообще, кой имел право родиться без моего разрешения? Бубницы, если сердцу будет мал, а этим для и А любви, ласки пари, милый мой Наши! И любовь крепка, как живут они тогда, держи в галуха. А этом раю я мечтаю в нем идем мы счастливый покой. Не очень доверяю раю нам двоим, на лучше такой. Нет моих камнений, этот край приятен будет нам. Оставим шутки, мы поколимые! Ты моим сердечком я играй! Да, согласен я ведь с тобой, зайдя мой, прекрасен этот рай. Все мысли у него о червонной даме, а тебе си. Для дома Бубновы. Свадьба. Его хотят женить, насильно женить. А любит он меня, только меня. Yeah. Nah Ах, ах, да, ну конечно, ну раз жена значит. Да? А вдруг ты назовешь меня силой? А ты знаешь, если я за ты меня ущипнешь. Да-да, я тебя ущипну. Идем, идем, моя дорогая Графиня. Кого я вижу, Бони? Разрешите представить, моя жена Графиня Катислава. Жена? Очень приятно. Добро пожаловать. Бонипас. Дорогая Яна, это жена Бони, графиня книславу. Очень рада. Вы очаровательны. Однако какой ты мошенник, взял, женился и об этом ни слова. Так хотя вот видите, конечно, безусловно, если так сказать вообще, то а, я ведь вам должен сказать, что жмет. Что, между что, этим, что, а, что а? случилось совершенно скоропостично и почти без моего ведома. Бунифа, да. возьми, пожалуйста. Наша племянница, Россия Стасия. Воображаю, как удивится Эдди. Стасия, где он? Будь добра, пожалуйста, пригласи его сюда. Прошу вас. Графиня, в вашем присутствии я не имею. Это невозможно. Это жестоко, это бесчеловечно. Какое вы имеете право да носить что? такие глаза? <смех> Какое поразительное сходство. Да-да. Если бы я не знал, что это графиня-то не знал, я принял бы ее за Сильву Борес одно лицо. Вы слышите, князь? И это уже не с первый раз. Как бы я хотела увидеть моего двойника, эту тиру. <свят> Какая-то певичка и вы, смешно. Ужасно смешно. <свят> вы, графиня чистокровная аристократка. А вот и Эдвин. Сейчас бомба лопнет. Понять, дружище. Рекомендую. Мой сын Эдвин, графиня Ханиславу. Ломба бафнула. Вы принимаете меня за другую князь? А ты не кокетнича с чужими женами. У тебя невеста есть. Что ты на меня так смотришь? Что это? А? Я не понимаю. Что, что это значит? А что такое? Может быть, ты хочешь конфетку? Я хочу не конфетку. Наконец-то во всем. Дорогим воспоминаниям, лучшим сном в моей жизни? Сильва, неужели вы никогда не вспоминали ней нашей любви? Вспоминала, их нельзя забыть. Как дети целовал, я руки эти, эти окна и воска. Больно в чаках в а шутки помнит, но кого? я не угадал тебе, поверь мне, нет, не мал, я в темном. иметь такую очаровательную жену и ща же после свадьбы делать предложение другое. Это невероятно! Кто влюблён, так пожалуй смешон быть смешным, я боюсь без ума не влюблюсь. Ах, вельсом на же смешным, если любит, мы все простим. Безрассудно любить не надо. Рудбудителя я зову, но любви по расчету я не очень рада а лучше сойти. Любовь такая глупость большая, а между тем таких влюблённых миллион. Влюбляться красно и свободно, но сейчас кто-то не дойдёт в конца. Любовь такая глупость большая, а между тем таких влюблённых миллион. Влюбляться страстно, и свободно, но сейчас кто-то не дойдёт. Моими словами. Лучше поговорим с тобой как мужчина. Пятка, будьте вы три! Кушать! Барышня, почему вы меня разъединили? Почему? Почему? Почему Почему, почему? почему? почему вы посемукаете? Нахал. <свят> <свят> <свят> это не вам. Вы же барышня, какой вы нахал. Тогда нахал-то. Во виноваты вы. Это вы затеяли мнимую историю с лупой женитьбой позорена свет. Простите меня, но глупая женитьба на мнимой истории еще может состояться. Что вы этим хотите сказать? Ваше связь, разрешите с вами поговорить официально. Пожалуйста. Конфиденциально. Пожалуйста. Пожалуйста. Ваше сядьство, разрешите вас просить руки вашей жены. Ради бога. Ради бога. Отпечатка, отпечатки, ваша племянница. Вы с ума. Точнее, Стаси безумно любит Эдвина, и она никогда не согласится на этот брак. А вот это мы сейчас выясним. Что, вы хотите говорить по телефону? Нет, по грабофону. Пожалуйста, 1 13 Да, пожалуйста, попросите мадемуазель Стаси. Ах, это вы? Да, это я. А кто это говорит? С вами Бонни говорит. Граф Бонифас Конеслав. Да. Простите, что я вас так поздно беспокою, но я, я хотел вас э, просить вашей руки. Какие могут быть шутки? Я а совершенно серьезно. От этого зависит счастье всей моей жизни. Ну, хорошо. Я согласна. Только не раньше, чем поженится Эдмин и Сильва. Что? Вы согласны? Я вас должен немедленно поцеловать. Ура! Девушка, она согласна. Но, но, но когда ты в нее успел влюбиться? Бомба в сердце. Любовь с первого взгляда. А полмиллиончика приданого ты тоже успела разглядеть с первого взгляда. Простите, дядюшка, но должен же я тоже кушать конфетки. Ты на меня не сердце Да, кстати, я разрешаю называть меня на ты. Ты дурак. Шалопай. Ой, Сильва просит тебя, чтобы ты помог ей уложиться. Вери, дорогой мой, кого я же сколько лет, а? Князь после часа. Шелунишка. Как? Разве ты ничего не знаешь? Эдвин не хочет жениться на Стасе. Он хочет жениться на какой-то шансонетке, на какой-то Сильве. Сильва чудесная девушка. Я был бы счастлив. Понимаешь, счастлив жениться на ней. Ах, если б я был помоложе. Для тебя, может быть, это и подходящая была бы пара, но в моем княжеском роду никогда не было никаких шансонатов. Позволь, позволь. А сам ты на жена? На вдове графа Геро. Так-так. Что это, допрос? Нет, маленький экскурс в прошлое. А граф Геро похитил твою жену у одного гусара. А гусара этот... Похитил ее из... Варьете Орфеум. Значит, моя жена Юлиана солсонетка Соловей. Воды! У умираю! Не умирай. Умираю! Не умираю! Умирать, черт с тобой! Нет, не хочу! Не буду умирать! Я еще жив! Соловей! Прилетелся Лоушко. А, Шенни. Здрасте. Мадам, очень рад. Лео, ты заставляешь себя слишком долго ждать в машине. Что с тобой, Лео? Как ты себя чувствуешь? Вот ты сейчас почувствуешь, как я себя чувствую. Мне достаточно сказать два слова. Орфеум! Соловей! Значит, это правда? Значит, это правда, что я женат на Примадонне какого-то кафе Шантана, кафе Капака? Теперь я прекрасно понимаю своего сына Эдвина. Над ним тяготеет наследственность. В моем роду две шансонетки, он ведь тебя! Он такой же Соловей, как и ты, Боже мой! Как вы там на подмостках танцевали? Какие брат, понимаете? Хочу его видеть. Эдвин, это ты? Ага. Да, я. Почему ты такой бледный? Боже, почему-то так трясутся руки. Эдвин, я хочу тебе сказать по секрету. Ты говоришь? не можешь жить без Сильвы. Пожалуйста, не делай такой глупости. Что? Что такое? Что? Ты говоришь, что у тебя в руках револьвер? Оставь револьвер. Оставь револьвер, говорю тебе. Да, я поговорю с ним. Оставь. У человека жизнь поставлена на Эдвин, ты можешь не приходить? Mm. Ты уже здесь. Ты на меня не сядешь? Интрига.